Позитивная психология 7 дней челлендж с Тони Робинс Привет всем, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал Психология счастья, где счастье это смысл жизни Сегодня я хочу вам предложить 7-дневный челлендж с Тони Робинс Идея этого видео появилась у меня после того, как я посмотрела несколько видео Тони Робинс, где он говорит о позитивной мышления, позитивных мыслях. И я взяла несколько советов из его видео, добавила свои, и сейчас я вам предлагаю абсолютно бесплатный 7-дневный такой эксперимент, который вы можете провести в своей жизни, и ваша жизнь станет намного наполненнее, интереснее и счастливее. Давайте начнем. Первое, что вы должны делать и зачем вы должны следить в течение 7 дней. Это а, о том, что вы думаете, о том, что вы говорите. Вам нужно конвертировать, поменять, трансформировать свои негативные мысли в позитивные. Конечно, вы не можете избавиться от негативных мыслей. И, конечно, они будут к вам приходить в голову. Но правило такое, вы их не озвучиваете. То есть вам пришло в голову какая-то вот, ну, не очень красивая вещь. Вы ее просто не озвучиваете. Если вдруг вы озвучили ее и сказали какую-то гадость, какую-то, может быть, глупость, какое-то хамство другому человеку, то тогда перефразируйте. Скажите, слушай, это не то, что я на самом деле имел в виду, я на самом деле хотел сказать. И скажите что-то по-другому. То есть каждый раз, когда вы подумали о чем-то плохом, вы это не говорите, а когда вы что-то сказали, вы тут же перефразируете. Если вдруг какая-то мысль, ну вот не уходит у вас из головы, вот она сидит и сидит, и вот какие-то, может быть, негативные вещи к вам приходят, то вы можете представить, что вы ее пишете на бумаге, потом ее скомкиваете и выбрасываете. Каждый раз, когда вам пришла какая-то плохая идея, плохая мысль, представляете, что вы ее пишете и выбрасываете. И так делаете снова и снова. И в один момент эта мысль перестанет к вам приходить. Если э, получается так, что, например, ну вас случилось что-то плохое в течение этих 7 дней. Ну вот вы, ну прям вот разрываетесь, вас что-то разозлило, что-то такое неприятно, И у вас все внутри кипит. В этот момент старайтесь сфокусироваться на э, челлендж, на эксперимент, который вы делаете. Вы себе скажите, так я сейчас делаю челлендж семидневный если через 7 дней когда это закончится процесс у меня останутся негативные мысли негативные чувства то я приду и скажу этому человеку все что я о нем думаю а сейчас я продолжу свой эксперимент потому что я так решил потому что это мое решение потому что я хочу попробовать Нахамить, нагрубить вы всегда успеете вот 100% можете сделать это сегодня, можете сделать это через неделю, ничего не поменяется. Но если вы решите принять а, этот эксперимент, попробовать его в своей жизни, то просто подумайте, а, фиг с тобой золотая рыбка, я участвую в эксперименте, я сейчас на тебя не буду злиться, не буду обижаться, а когда эксперимент закончится, тогда посмотрим. Попробуйте. Следующее правило это в следующие 7 дней, 7 дней, когда вы будете проводить эксперимент, перестать осуждать себя и перестать осуждать других. А осуждать себя и осуждать других – это а, как будто бы две стороны одной медали. Когда человек осуждает других, рано или поздно он начнет осуждать себя. Если вы осуждаете себя, то рано или поздно вы начнете осуждать других. Почему? Потому что это правила-нормы, которые люди ставят в жизни. Как только у вас есть какое-то правило, и вы или кто-то другой не следует этому правилу, то начинается осуждение. И если это про себя, то думаем, блин, я вот так вот сделала нехорошо. Или, блин, вот у меня не получилось. А если про другого, то там тоже вы знаете, да, как это бывает. Поэтому в течение следующих 7 дней постарайтесь видеть в человеке хорошее. В любом человеке есть хорошее, есть плохое. Люди не идеальные, и у всех есть позитивные и негативные качества. И у вас есть негативные и позитивные качества. Поэтому фокусируйтесь на своих позитивных качествах на своих сильных сторонах, и попробуйте 7 дней, когда вам приходит какое-то желание оскорбить, осудить другого человека или себя, попробуйте перефокусироваться на то, а что же хорошего в нем есть. От вас кто-то обижает, вам что-то кто-то говорит, и вы думаете, вот, блин, он такой нехороший человек. Тут же, блин, а что в нем хорошего? Ну, вот он как и так вот... Не знаю, так активно он говорит о своей позиции, активно выражает свое недовольство. Но сильный человек, сильная сторона умеет заявлять о своих чувствах, умеет не стесняется говорить о своей точке зрения. То есть в любом самом негативном можно всегда найти позитивное. И последнее пятое правило от меня лично это делать одну хорошую, приятную, полезную вещь для себя и одну приятную, полезную вещь для близких и любимых людей. Каждый день что-то хорошее для себя и что-то хорошее для другого. Итак, семидневный челлендж, семидневный эксперимент. Выберите для себя день, когда вы начнете и просмотрите это видео два, три, 4 раза, просматривайте его в течение семи дней. И через 7 дней, пожалуйста, напишите, как у вас получилось, как изменилась ваша жизнь, как изменилось отношение людей в вашей жизни. Три вещи, которые мешают быть позитивными в жизни, ссылка на другое видео будет внизу, посмотрите, элиминируйте эти вещи и смело начинайте этот челлендж. А также видео о том, как стать богатым и как позитивное мышление может повлиять на закон притяжения, на богатство вашей жизни, также ссылка будет внизу. А сейчас ставим пальчики вверх, если оно вам понравилось, отправляем его своим друзьям на Facebook, Twitter, контакт, подписываемся на мой канал и спасибо вам за то, что смотрели психологию счастья, где счастье это смысл жизни.